Мальчишки и девчонки, транскендры бесполые, гермафродиты рарные и даже не бинарные. Все гендеры и расы, открывайте дверь в мире офигенные ежедневного шоу от Нинель. Папа, параба, папа, параба, папа, папа. Ежедневного шоу от Нинель и пофигу всем. Наконец-то, родной Питер. Надо позвонить Нелли, что я прилетел пораньше. Отрицательный баланс. Ладно, будет сюрприз. Дорогая, встречай. Хорошо. Да, хорошо. Mm -hmm. О, да. А -а -а! И это хорошо. А -а -а -а, а -а, что делать? Пополнить баланс. Хорошо. Алло, Неля! я прилетел чуть раньше, и сейчас приду домой. <зычества> хорошо, анимаксик, я встречаю. Как видишь, я ждала тебя и уже накрыла на стол. Угощайся, мой дорогой, я скучала. <звы> Красота. Ну вот из-за дурацкого баланса чуть такой девушки не лишился.